Определить тип призрака. Отвечать, даже если вы находитесь вместе. Хорошо. Термометр возьму. Термометр, фонарик и вот эту ЕМП. хотя ЕМП, может быть, мне и не надо? Так, все, мы зашли в дом. Температура у нас 20. 30. Блять! Что происходит? <клес> <клес> Зачем так пугать? Игра, наверное, понимает, когда я иду расслабленным. Короче я свет включил Но ну, получается здесь что это ты меня идешь съедать уже Блин, жалко нельзя кинуть на этот. Короче, ладно, будем считать, что то его комната? К а каким приколом? Я не помню. Если я не помню, значит не напугало. О, у меня кстати, таблетки же есть. Точно. А какой текст? Блин, я не видел. пять будет Видим, видим, что-то тут здесь взаимодействует 5 мы тебе не боимся хоть что говори все падает квиса сайн к Give us, give us a sign give us это у меня кушать идет? нет, господи а зачем ты свет выключил? блин, мне кажется, он в той комнате что это? give us ГВСАйн. Он в этой комнате похоже. В этой комнате взаимодействует. Переставлю все. Ну, было и МП5, получается, и что еще было? И все похоже. Вот это как штука работает. Не нет, ой, греса сайн, гыбыс-сай. Give a sign. Can you talk? Give a sign. Ну я не знаю. Пойду посмотрю, что мне там поэтому. этому. Парасудку. О господи, какая же это жуткая игрушка все-таки. 86 я не должен со мной ничего не должно случиться поэтому мы идем дальше Ну я надеюсь что при, при, при смерти Ну когда умрешь типа не теряется ничего ты нарисовал мне что-нибудь нет Я даже куда-то не хочу никуда ходить больше. Такое прям это. Гивысасайн. Минусовая. Гивысайн. А ч ⁇ он сразу не... Ну-ка, а как на термометре отображается? Оба она. Все, я понял. Ты в этой комнате, значит. Эта штука-то работает? Хоть один раз, скажите. Так, но ну минусовая есть? Получается. Костер горит. Кресло шевелится. Телевизор шевелится. взаимодействие такие нормальные. Телевизор не хочет, чтобы его смотрели. У меня есть свет. Can you talk? Can you talk? Give us a sign. Give Я не знаю. МП 5 получается. И МП5? Минусовая? Господи, вы шо? Что происходит? Подождите! Спасибо за над, конечно я, я сначала не понял, думал это в игре а Потом еще что произошло О, игрушка Это я тупо на донате ГВССАН. ГОСТ, конечно, толк. Я не понимаю. Ну давай, что-нибудь, как она вот... Вот так? Что-то должно же отобразиться здесь. звук офигенный где в игре или доната уго а ну да это полтергейст он пинает ну ты же здесь вот сюда наступи нет он взаимодействует хорошо А ты ответишь мне? Он дядька в стене был. Can you talk? Can you talk? Я не знаю вообще, что. Это за монстрти? А нет, не за мной. Может, я сюда понаблюдаю? Но он неожиданный. Телевизор просто, брейк данс решил станцевать. Вот эту штуку мне сделайте, кто-нибудь? Ой. Давай наоборот развернем. Что тут Что там должно отобразиться? Ну, все для тебя поставил я... я не понимаю что тебе еще надо от меня <сум> ну на улицу вниз диван арен ты там так 48 процентов давайте бахнем вот эту штуку о, нифига прикольно Хлоп А, я думал 50 стало Да, он, он уже хочет Быстрее Так, ну ладно, я не знаю Ну что, на рацию он не отвечает Попробовать походить с, Может быть следы поискать Тут же еще поведение призраков Непонятно какое То есть он дал МП5. И вон кидает все. Вот эту штуку посмотреть. Ну, нигде нету, нигде. Ладно, пойду, короче, похожу по дому. С этой штукой. Это, конечно, очень, наверное, плохая затея. а что мне остается делать? Так, ну вот у меня все двери открыты. Если какую-то дверь закроет, значит. Может, он с подвала пробивает так. Господи. так ты в итоге где ну, ответь нам что-нибудь двери не закрывает Where are you from? из ада из ада Ск как спросить сколько тебе лет как спросить сколько лет Юдит, how old are you? Ты чё меня? Ой, это охота. О, мама, выкину ее нахер! О, -о, -о, О, Помогите Я не добегу, нет Спаси, спаси, не трожь Не трожь, все, я в домике Не трожь, нет, нет а. Какое-то ты мне заклинание сказала, а не этот